Всем приветствую, я мистер Криста для ДСК и сегодня я хочу сделать второй туториал, как ускорить ваш компьютер, точнее персональный компьютер, да, ПК. Э, ну по крайней мере на Windows 8 и, думаю, 7 тоже также можно сделать. Вот первый способ и, думаю, он поможет не так уж много, но все-таки. Вот, заходим в Компьютер, нажимаем, видим компьютер свойства. Дополнительные параметры системы и быстрое действие. Визуальный эффект использованного процесса репрессивной виртуальной памяти. Параметр. Обеспечить наилучшее быстрое действие. Ставим просто. И мне это иногда помогает. Вот. Да. Ну, не знаю, как вам, тоже может быть поможет. Второй способ, смотрите, наблюдайте точнее, так, это не это, смотрите, просто заходите по ссылке, которые я скину, вы увидите тут три версии. Так, смотрите, у нас есть три версии, бесплатная, бесплатная. Эм профессионально и профессиональная плюс начало бесплатную профессиональная плюс потому что я думаю она вам больше не понадобится то есть если что один раз очистили можете скачать если честно допустим так извините пожалуйста либо можете скачать это ссылки которые я вам оставлю да. Уже она будет, ну, как сказать, сломанная. Ну ладно. Так. Я скачал установку, запускаем в любом случае. Так, антивирус, я думаю, не будет у нас ругаться. Я так надеюсь. А, нет, не ругаются, значит, хорошо. Или... А, да, хорошо, хорошо. Так. Убираем ваш язык. Так, смотрим. Тут есть украинский, русский, там белорусский. Так, э, далее. Так, да. Да, я думаю, сканирование коки файлов тоже можно поставить. Все. Коллекция красивых и качественных обоев. Офигеть, слушайте. Да, это как решить ошибку. Вот. в ну Душо. Ну шо? С ДСЛ это это я думаю не обязательно. Так, давайте я включу, когда все загрузится. Так, ну я все установил. Так, теперь приступим к самой программе. У нас есть очистка. Ее надо сделать первым делом. еще Пере... анализ. Ждем. 30... 39% давай. Чтобы... Да, давай закрывай, что хочешь. Все, все закрывай. Так, интернет-кэш что... очищается. куки файлы тоже. Утилиты. И на сколько у нас там на скребло? 4 мегабайта, ой, гигабайта, да. Ну ладно, не это как бы, как, не знаю что. Смотрите, какая, какой точнее размер, ну... Давайте, я включу запись, когда все будет нормально. все загрузится, давайте. Да. Так, и еще раз давайте. Ладно, ладно, ладно. Я просто вам хочу показать. Теперь поиск проблем в реестр. Очень много ошибок. Да. Ну, клер, все излечит. Вот, я зарегистрирована. И исправить. Делайте всегда резервные копии, если что-то у вас не пойдет. Э -э -э working -work -working myös. Там регистр. Министр. Вот. Сохранить. Исправить. Исправить. Исправить отмеченные. Так закрываем дальше сервис. Тут а вы можете удалить, как в панели удалить. Это в панели удаление, вроде как-то так называется. Есть настройки дополнительные куки файлы куки файлы компьютера настройки есть так вот и ваш компьютер заметно улучшится да потому что э, программа очень нужно можно э, пользоваться ауст логин э, speed или как-то там по-другому тоже хорошую программу но я лично советую клер надеюсь вам правда поможет это так идите туда вот и думаю посмотрите первый туториал он тоже полезен потому что он решает некоторые проблемы со старыми играми и которые игры действуют и хочу отметить одну штуку в установке когда вы начали там все делаете галочки э, убирайте все галочки кроме самой первой все будет ок да. Вот. Ну, с вами был я, мистер Крестовый АДСК. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока, пока, пока, пока, пока. Всем, да, давайте. Всем пока.